Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксиньори Тати, где мы учим испанский язык всего лишь за три минуты. Сегодня мы с вами выучим разницу и разберем два глагола испанских, которые часто путают. Это глагол OIR и глагол escuchar. Начнем с глагола OIR. Глагол AIR OIR переводится как слышать. Давайте его проспрягаем, потому что он неправильный. Йо-ойго él, El, ella, usted, oye nosotros, и все просто это глагол слышать а глагол escuchar это слушать его тоже проспрягаем но он правильно не спрягается по всем правилам настоящего времени что мы с вами уже проходили yo, escucho, tu и и El, Все просто. Разница в чем? Слышать и слушать, да? Вот это вот в русском тоже мы видим разницу. Ты меня ты меня слушаешь, но не слышишь. Вот эта тонкая разница. То есть ты меня слышишь? Слушать, да? Ты меня в смысле слышишь, да? Слышать. Это оир, А если слушать, не знаю, музыку, также меня, собеседника и так далее, это эскучар. То есть вот эта вот фраза, ты меня слушаешь, но не слышишь, то мы эскучас, перономооэс. Угу. Вот. То есть, например, по телефону вас, вам звонят и вы слышите, боже мой, там вообще ничего не слышно, я тебя не слышу, ты, ты ой, мой маль, да, я тебя плохо слышу, либо, ой, пердон, но ты стой скучан, ой, извини, я тебя не слушаю, да. И все, поэтому пересматриваем еще раз это видео, не путаемся, ой, и Пересматриваем это видео не только для того, чтобы не путаться в этих глаголах, но и выучиваем глагол UIR, потому что он неправильный, его просто нужно зазубрить. Подписывайтесь на мой канал, ждите новые видео и не забывайте заходить на мою страничку senioratati.com, где много полезных статей про испанский язык, про Испанию, кучу рецептов. Бесплатный календарик на июнь, поэтому заходите, скачивайте и... Там также вышел в продажу курс А1, и скоро, по испанскому, конечно же, и скоро выходит новый курс А2 по испанскому языку. Поэтому заходите, смотрите все, изучайте и подписывайтесь на мой инстаграм.